И остается только надеяться, дамы и господа, что в очередной раз провайдер не, согла... не сыграет со мной э, злую шутку и не отрубит мне интернет во время матча. Надеюсь. надейтесь и вы. All your dreams! Все твои мечты против солянки. Четверть финал нижней сетки. Поножовщина. Карта трейн разыгрывается между коллективами. Ну, составы, собственно... Дифингидрамин, красные икраки, сон, сильвер и... 21-й, тот самый, который дерзкая Вот, ну, собственно говоря, это состав команды «Все твои мечты» Ну, а у Солянки это «Святой Травик», «I don't know», и Медитатор» Ну, Ножи, как вы понимаете, выбрала, по выиграла, по-моему, по команду «All дримс, Dreams», да? Если я не ошибся Да, именно они Ну, и опять же, логичнее всего, наверное, здесь увидеть стей. Э -э как жена может огреть? Но если это будет единственный способ спасти мужа, разве жена не огреет тогда его? По-моему, это даже было бы как бы логично. Что ж, дамы и господа, рестарт, и пистолетный раунд начинается. Начинается он при все тех же самых э, All Your Dreams в обороне и солянке в атаке. Ребятам, к сожалению, не очень повезло играть атакующую сторону, потому что атакующая сторона против... сторона против такой команды это всегда тяжело, но у Солянки есть большой плюс, они уже разыграны, ведь предыдущий матч они выиграли у пенсионеров со счетом 16-6. И теперь выход. С верхнего парика сразу открываются два игрока атаки, как, собственно говоря, и с нижнего. И после перестрелки остается ситуация равная. 3 в 3 без какого-то явного преимущества. Минус от Дефингидромина. И погибает на Афишал. Двадцать первый. На дальней дистанции вырубает I don't know. А Травик погибает от меткого хедшота Дефингидромина. И пистолетный, увы и ах, проезжает мимо команды Солянка. 16-4 или 16-5, думаю, Солянка проиграет. Пишет, ререререк, век, век, век. Вот так вот, дамы и господа. Не верит в команду Солянка наш товарищ из чата абсолютно никак. Ну что, это, в общем-то, в принципе, возможно, учитывая, опять-таки, что All Your Dreams, по сути, являются потенциально фаворитами этого турнира. Но, однако, удивительно, но, да, этот матч, к сожалению, мы с вами не смотрели. Команда Хоп Хей. Вырубила своих соперников и отправила их в нижнюю сетку. Кисон, даблки ух ты, дробовички. Ух ты, просто как, как дедушка, к которому залез кто-то сейчас, не спросив разрешения на огород. Отхреначил двадцать первых двух соперников с дробовика, и это 2-0, символично достаточно. Я боюсь вообще теперь сидеть, даже бо боюсь дышать, потому что если сейчас как-нибудь я отдохну, не дай бог, провайдеру это не понравится и интернет опять ляжет. Блин, вот очень, очень не люблю, когда такие моменты происходят, они выбивают из колеи. Один минус от Сильвера и два. Хочу заметить от команды Солянка хороший прострел и у I Don't Know остается 10 хп. На момент начала прострела было целых 100. Вот такой вот можно открыться в очень неудачную. Позицию. Не верю, но болею за солянку. <смех> Поболею за солянку. Это записи или сейчас играют? Сейчас играют Сирикбол. Прям вот сейчас. В лайве, как говорится. Кисон Минус святой. Ну, девайсы сами, конечно, видите какие, да? Кессон у нас на Юмпе сейчас играет. Опа. Очки. Здравствуйте, Дефин Гидроминыч. Передает всем по привету. <смех> Уничтожает двух соперников. Медитатор последний. Но, однако, у медитатора есть автомат Калашникова. Вроде не с пустыми руками, поэтому можно как бы попробовать сейчас как минимум забрать Кессона, находящегося на точке Б. И иметь какие-то уже надежды на победу. Ну, тут тайминги, опять же, да, тайминги. Отворачиваемся с -с -с спиной к сопернику. И не получит соперник денег за то, что убивает. Оппонента. Никогда не получат. Медитатор предпочитает просто разбиться при падении с верхнего парика, но не отдать 300 долларов за свою смерть врагу. Достойный поступок. 3-0. Салам из Казахстана. Ты номер один. Комментатор Серегбол от души. Благодарю. Спасибо большое за похвалу. Я очень рад, что вам нравится. Ну, а у нас выход на шестую линию. Кессон в паре со своими тиммейтами. Сейчас здесь должны устраивать просто, по идее, кровавую баню. Опачки, здравствуйте. дабл кил от Кисона, дробовик в руках 21-го, только один минус. Ой-ой-ой-ой-ой, какая же жесть. Четыре фрага в исполнении Кисона и один от мистера дробовика. Мистер, я надеюсь, не Курт-Кабейн. Потому что, как вы знаете, Курт-Кабейн с дробовиками обращаться не очень умеет. Главное, что Медитатор машину на респе завести не пытается. Ну, кстати, можно было бы попробовать. Оп! Жаль. Жаль, но Гидрамин очень по-продумански дакнулся в момент, когда открывался и сотни, и поэтому попадание было засчитано в ногу, в результате чего снайпер команды Солянка становится первым, кто погибает в этом раунде, в пятом раунде данной встречи. 21-й далее погибает за ним, и ситуация 4 в 4 с не самым полноценным бай раундом за командой Солянка, но, однако, хоть какие-то девайсы есть... А теперь все живые игроки атаки находятся с девайсами, потому что последний, кто играл на пистолете, погиб, это был святой. Ну и, собственно, еще и перевес удалось завоевать ребятам из команды «Все твои мечты». Реализация данного перевеса не должна, в общем-то, себя заставлять ждать. Боже мой, что сегодня за день-то такой, а? И еще донат прилетает на этот раз от Туманчика. 50 рублей с наступающим Новым Годом. Туманчик, большое спасибо вам за донат. И вас тоже с наступающим. Всех вам самых важных благ земных в наступающем 2020 году. Пусть он для вас будет лучше, чем 2021. Даже если 2021 был хороший. То пусть 22 будет еще лучше Вот так я бы сказал Ну, а, собственно, Солянка и этот раунд, к сожалению, выиграть не сумели Но, может быть, попытают удачу в шестом В принципе, это хотя бы возможно, да Есть игрок в торце Это 21-м, кстати, у нас на дробовике снова отыгрывает Ну, ему, наверное, можно, да Он и с дробовиком, в общем-то, идет со статистикой 4 к 3 но здесь нет, здесь сказали, не наглейте, господин дробовик. Э, минус от Дефингидрамина по офишелу. и дефингидромин, в общем-то, издалека, как вы понимаете, стрелять действительно умеет. А здесь травик такой, оп, оп, заметил, что у меня бомба оказывается на руках. Красная икра, один против двоих, бомба установлена, нет дефьюз китов и практически не осталось лайфбара. Соперники по позициям и просто ждут каких-либо действий от красной икры. И какие бы действия здесь, конечно, сейчас игрок обороны не предпринимал Выжить будет очень тяжело Потому что, ну, позиционные игроки атаки Такое отдавать, но ну, не иметь никаких, никаких прав вообще Ну и опять же, давайте смотреть трезво на ситуацию Отсутствие дефьюз китов Даже в случае выигранной перестрелки Так или иначе не помогли бы солянке выиграть в раунд. Ой... Не помогли бы команде All Your Dreams выиграть в раунде Так как дефюз китов не было И времени на дефюз тоже не оставалось Что ж, Солянка берут первый раунд В этой встрече И это очень, черт возьми, радует Честное слово Не то, чтобы я рад и болею за команду Солянка, Абсолютно нет, я просто рад, что Матч не будет что-то типа 16-0 Хотя, как у нас были предикты в чатике Здесь обещают 16-4 Ну, не знаю, уж получится ли У команды All Your Dreams выиграть С таким разгромным счетом но, конечно, да, шансов на победу у них объективны. Меня просто сейчас уже реально в сердце колоть начнет. Сомчик, еще 3 евро. Сомчик. <свят> я просто не знаю. <свят> Мне сейчас, честно слово, хочется плакать. Я очень сентиментальный, на самом деле, человек. <свят> я бы сейчас заплакал от радости. Такую хорошую, добрую и позитивную аудиторию желал бы я бы каждому блогеру, каждому стримеру и кому угодно. Ребятушки, вы лучшие. Сом... Сомчик, вы в особенности. Вы с Петром сегодня постарались на ура. Красная и с нижнего парика делает даблкил. Важнейший даблкил, возможно, в истории этого матча. Может быть и нет, но на данный момент, во всяком случае, решается очень важный раунд с точки зрения экономики. Медитатор может... Спасти экономику своей команды А может ее заруинить окончательно Потому что, собственно, здесь было закуплено Опять-таки на все деньги Подобрана бомба И сейчас придется, хочешь не хочешь, а придется Ставить бомбу Так как время-то, время-то, дамы и господа Не позволяет играть Медленно <laughs> Ой, Да ладно Да ладно, серьезно ну, мои полномочия. Я думал, этот донат задвоился, а нет, не задвоился. Это реально еще 3 евро, Сомчик. Все, я сейчас просто психану, короче, с ума сойду, наверное. Ребята, Сомчик. Хотелось бы, конечно, сказать, как сказал однажды Юрий Хованский, когда ему задонатили какую-то большую сумму, он сказал, пишите номер. Вернее, высылайте адрес, куда приезжать и отрабатывать, так скажем, эти деньги. Но я все-таки надеюсь, конечно, что вы кидаете донаты не... не с такой целью. Но, если что, адрес влс Ладно, шуточки, конечно. Большое спасибо за донат. За еще один, это уже по счету там какой-то сумасшедший донат. Три в три с поставленной бомбой, дамы и господа. Я даже забываю периодически раунды уже прибавлять. Вот настолько это сильно все выбивает. Два ваншота! елки палки 21-й! Он настолько... Вы видели, что он вообще сейчас сделал, Без, просто без. Ну, под лысым у нас сейчас прячется последний игрок атаки. Кесонова пытается выкурить. И выкуривает. Выкуривает, но не убивает. Лучшего стримера, лучшие зрители. Вот с этим Анночка согласен. Вот это действительно так и есть. Я не буду, конечно, говорить, что я прям лучший стример, но. Да ладно! Ну, теперь точно пишите адрес, Сомчик. Ну еще 15 евро. Все, теперь я просто обязан теперь приехать туда, куда вы скажете, и сделать то, что вы скажете. Вакханалья полнейшая дамы и господа Аж в пот пробила Сомчик орет с твоей реакции. А как я еще должен на такой реагировать Это же как бы ну Объективно надо понимать Это не маленькие деньги Это большие деньги Ну а главное да Чтобы стрим не завис Главное чтобы я сейчас уже не завис От такого количества донатов Пух. Блин а я только из-за того Что начались морозы Убрал вентилятор а он бы мне сейчас пригодился 5-4 на табло, солянка, между прочим, в атакующей стране Делают сейчас просто нереальные вещи Нереальные За слабую сторону Они так резко и сильно нащупали слабые места своих соперников Что тут просто через раз прилетают настолько мощные удары что мне даже просто и добавить нечего Но это просто избиение команды All Your Dreams Сильвер перестреливает святого, но дальше уже, конечно, никого перестрелять, к сожалению, не, не смог. Не... Все, все, меня затроило окончательно. 5-5. Бесподобная игра от команды Солянка. Это... Ну, по-моему, сверх любых ожиданий. Сверх любых ожиданий. Я думаю, сейчас большинство зрителей даже и не подразумевали, что Солянка вот так будут отыгрывать слабую сторону на карте Трейн. Минус от Кессона по Медитатору. энтрифраг вроде бы удается сделать команде All Your Dreams, но были раунды, положа руку на сердце, стоит об этом вспомнить. Были раунды, которые начинались с энтрифрага, однако и их All Your Dreams умудрялись проигрывать. Но Дефингидромин э, закрепляет, так скажем, перевес по живым игрокам и делает еще один минус. Далее в вдогоночку фраг от Кессона. Травик с Афишелом остались вдвоем. Ну, оба, в общем-то, находятся на смежных позициях близ точки А. Это зелень и сотня. Ну, выход из сотни тут, конечно, будет тяжеловато достаточно без гранат, если. А, ну, а афишу на шестой линии в общем, бояться-то в принципе нечего. Там в упоре у нас работает только лишь 21-й, как я понимаю, да? Нет, где это был дефингидрамин Прошу прощения. хо Вот это уволил кессона! Ничего себе! Кессон явно просто даже понять не успел, что произошло. 56 хп. Чуть больше половины лайфбара остается у афишела, К нему... Со всех сторон идут соперники, напоминаю, там еще и в спину, кстати, сейчас будет э, выход, а Фишл не слышит, кстати, топот на соседней линии почему-то и не реагирует на приближающегося красную икру. Это 6-5, и все-таки винстрик команды Солянка был прерван. Кнайв, добрый вечер, привет из Латвии, город Рига, ух, ничего себе, вот даже в Риге меня еще и смотрят. Здорово, Риге и Латвии тоже, собственно говоря, большой привет и респект, респект Конечно, надеюсь, лучше будешь стримить Так, это, это мне? Или не мне? Ладно, я уже все. я уже где-то здесь, а мыслями не здесь Травик минус от I don't know, два минуса от команды солянка и два в ответ незамедлительно последовали от игроков обороны, однако офишал забирает кессоны и на этом сопротивление на точке А практически сломлено, ну а с минусом по 21, естественно, обороняться уже некому Дефин гидромин 90 хп нет дефьюз китов и есть фамас. Но фамас в данной ситуации, скорее, конечно, будет э, огромным плюсом, потому что берстфайры и все такое. Но отсутствие дефьюз китов сокращает возможное время на ретейк, собственно, на целых э, 10 секунд по факту. Ну, то есть сейчас остается 3 секунды на ретейк, что уже невозможно реализовать, к несчастью, для команды All Your Dreams. Но их, в общем-то, возможно, начинающийся винстрик заканчивается так и не начавшись. Взрыв бомбы, не снайперская винтовка от Дефин Пытался он ее спасти, но нет, к сожалению, бомба все-таки его задела. 6-6. Это нам с Настей. А, вам, ну, если вы с Настей будете стримить, даже я, честное слово, скажу, уж точно пару раз зайду и посмотрю обязательно. Ну, всегда радует мужской глаз э, девушка-стример. Чего уж тут говорить. Это честно и справедливо. Поэтому обязательно зайду, как минимум передам приветик. А, солянка I don't know. Ну, собственно, в очередной раз, да, entry фраг за а, коллективом. Солянка. Второй минус, кстати, тоже за ними же. И сейчас в таких темпах еще и команда All Your Dreams проиграть первую половину могут. Вы только вдумайтесь. В сильной стороне отдать а, первую половину, ну, наверное, хуже невозможно сыграть. Кисон Последний против пятерых э, К сожалению, All Your Dreams в этом раунде Проказывают пока что нулевой КПД Абсолютно Наличие <смех> Наличие сиси обязательно Ну, учитывая, что все-таки мне 30 лет Ну, конечно, как бы У женщины должна быть грудь Но я не из тех ребят, которые на стрим заходят На сиськи по глазу, честное слово э, Для меня все-таки важен внутренний мир человека В таком возрасте уже важен внутренний мир а не размер бюста, так скажем. 6-7. Солянка вырываются вперед. Сложно даже представить себе, что такая вот приколюха сейчас может получиться. 21-й. 21-й. Вот так вот. Легко и просто, и непринужденно делает уже второй минус, подобрав снайперскую винтовку. Делает третий минус. Карамба! Ну! Развалил. В одного развалил сейчас весь раунд. Минус от Сильвера. И травик последний. Вот вам и экономический. А сейчас, между прочим, был экономический. По сути, было только, по-моему, два девайса у команды All Your Dreams. Но вообще не имеет значения, сколько было девайсов. Там просто, собственно, один 1.21 запотел так дико что представить себе, насколько сейчас он рад тому, что он проделал для своей команды. Я, наверное, не представляю даже. Но, ну, это, наверное, такая же радость, как у меня сейчас от донатов от Сомчик. Так, да, приветик мне передали из Самарканда и из Нукуса. Вот так вот сегодня ребята из Узбекистана и Каракал-Пакастана пришли посмотреть также за контр Ребята, вам тоже большой привет, приятного просмотра. Опачки, травик. Неожиданное появление зигзага Здесь спрей, к сожалению, ложится не очень ровно Гидрамин выживает С 19%, лайф... с 19 лайфбара Ну а счет на табло становится 7-7 Краснодарский край привет шлет Во как, во как, блин Вот это мне, кстати, в стриминге и нравится Да, вот объединяются люди Как бы в одной трансляции Абсолютно с разных концов света просто Вот, и из Ташкента привет Вот так вот, дамы и господа, вот какой у нас все-таки замечательный дружный коллектив. Минус от офишала по 21-му. Ну и Сильвер уже, к сожалению, для All Your Dreams тоже погиб. Айдонт но отправляется на постановку бомбы. Ситуация 4 в 3 с перевесом за игроками атаки. Сомчик 1 евро. Сомчик, без ножа меня режете. Спасибо вам большое, Сомчик. Я не знаю, давайте я буду называть вас Господин Сомчик <с> По-моему, только так сейчас можно Называть вас за ваше старание. 8-7 В пользу коллектива All Your Dreams Бомба снята и все-таки победу В решающем раунде первой половины Забирают себе все твои Мечты, а вместе со всеми Твоими мечтами забирают и первую, первую половину Привет из Ферганы, ух, даже с Ферганы. И Казахстан, и Таджикистан, и Башкортостан, ничего себе, вот это да, вот это да, ребята, огромный вам респект, вы лучшие, вы просто прям реально лучшие Что ж, давайте посмотрим за пистолетным раундом, это как-никак очень важный момент, это реально очень важный момент, потому что сейчас, собственно, экономика... Будет решаться вопрос именно кто получит хороший задел на старт второй половины. У команды All Your Dreams уже есть перевес в один раунд, но пока что это как бы достаточно номинальная величина один раунд. Можно проиграть пистолетку, и перевеса уже не будет. Тем не менее, размен на точке Б и продолжается оказываться давление именно на эту позицию. Здесь все-таки убивают Травика, не удалось ему сделать ни одного минуса, но он очень много настрелял на самом-то деле. Демейдж дилинг он провел большой. Святой с Хаешки взрывает красную икру, 21-й, владея Юспиком, убивает I don't know. Ну и здесь медитатор. Просто замедитировал сейчас кессона в спину и следом почти задемотивировал, если можно так выразиться, не Дефингидрамина. Но, однако, игрок атаки оказался более проворным. А вот святому тут уже, конечно, ничего не светит. Нет диффузов и даже два минуса не спасут. 21. Просто разбился об вагон. Ну и ГГ, дамы и господа. ГГ в раунде, разумеется, не в матче. Бомба взрывается, и команда All Your Dreams получают буст по экономике. У команды Солянка временно денег не будет. Из Питера, здрасте, из Киргизии, город Ош. О, как нас много! И какие самое главное, мы все разные, но что нас объединяет? Counter-strike. Counter-Strike и YouTube. Вот что нас объединяет в данный момент. Ну что, антиаркадная флешка от игроков атаки. И под эту антиаркадную флешку, собственно, начинается забег на точку. I don't know. Забирает Кисона и очень неудачно спрыгивает аж на целых минус 39 хп. 21-й забирает Травика. Ну, здесь, конечно... Ох ты, как, как ошибается Сильвер! В спину не забирает I don't know, еще и получает пулю в голову от него же. 3 в 3. Абсолютно на ровном месте лишаются игроки команды Солянка Перевеса, который могли сейчас получить. Точнее, вернее, команда «Все твои мечты». Но не суть. Два в два. Подобран девайс, и здесь МП-шка в, э, в руках. дифинг -гидромина. Ой, Ой, как жестко настреливает, а. Сглака. Вот мне всегда нравилось попадание с глока в голову. В голову, которой нет э, армора второго, да, то есть без каски. Такую анимацию нарисовали, просто там как будто, я не знаю, ему с базуки в голову выстрелили. Просто мозги по всем стенам. Привет из Намангана даже еще и прилетает. Вечер добрый, что тут у нас? Сафончик, приветствую, сегодня у нас тут четвертьфинал Нижней Сетки. Игра на вылет и проход в полуфинал Нижней Сетки, как вы можете догадаться. Красноярская икра... Красноярская... ха ха все... Комментатор уплыл. Красноярская. Конечно же, красная икра. В общем, два минуса. Минус от Сильвера. И Травик последний где-то остался. Где он? Вот он. На точке А сейчас находится Травик. В то время, как, собственно, бомба, естественно, устанавливается на споте Б. Хороший хэдшот по 21-му. И гидромин на легкий минус. 11-7. Блин, красноярская икра. Почему красноярская-то? Я не знаю, вот все, это просто переклинило Это вот то, что сегодня со мной сделал господин Сомчик Привет из Узбекистана Сарвар, приветствую вас Тоже 21-й вооруженный снайперской винтовкой Отправляется чекать зигзаг В зигзаге никого не находит Явно расстраивается Потому что обычно, когда ты выходишь что-то чекать Ты кого-то хочешь там найти Кисон Ну, точно же знает, что кто-то здесь был И это был как раз Травик, его забрал 21-й Синхронный минус от Сильвера и Красной Икры И теперь уже 4 в 2 Медитатор Надежда команды Солянка В паре с Афишелом остаются 2 в 2 И при установленной бомбе со стороны атаки Медитатор Нет Все надежды, к сожалению, все-таки не реализовались 12-7 У меня кабачковая игра. <с? с>? Ну, кабачковая, кстати, тоже иногда под настроение Собственно, можно, почему бы и нет Привет из Каракал-Пакастана. Ну, Каракал-Пакастан это что у нас там? Столица Нукус, да, и я, в общем-то, и не знаю, туда еще какие-то города же ведь наверняка входят, но уж простите мне мою неграмотность, я, к сожалению, других городов не знаю, ну, которые входят в состав Каракал-Пакастана. А минус от Травика, Дефингидромин и Сильвер жестко очень отвечают за энтрифраг, сделанный командой Солянка, сокращая количество живых соляночников уже до двух уже до одного с -с -с просто с астрономической скоростью погибают игроки Солянка. Я даже переключать эти минусы не успеваю. Как так происходит-то вообще? Ну, афишел один в 4. Ну, эта ситуация очень неприятная. И тут снова 21 первый Хочу обратить ваше внимание на статистику, дамы и господа. Она в данный момент на ваших экранах. 23 на 9, Дефингидрамин, двадцать 21 на 14, 21. 21 настрелял, 21 фраг, очень символично, как я считаю. Салам from Норвегия, но я уз... Расул Ахмедов пишет. Привет из Норвегии, но однако я узбек. Привет тебе большое. Большой тебе привет, норвежский узбек. Как там в Норвегии, кстати? Круто ли. Привет из Украины, из Киева. Тут все просто и понятно. Не область, а республика. А я сказал область разве? Я, по-моему... Ну... Простите, простите, если сказал область, я знаю, что это просто республика Каракал-Пакастан, и если вдруг назвал областью, извините, это я просто что-то ошибся. Автономная область Узбекистана. А, это не мне вообще, не, это республика у них, но ну, это типа как Чечня в составе России, вот точно так же там Каракал-Пакастан, как я понимаю, в составе Узбекистана. Раньше играли мы тоже К-23 Казахстан. Да, К-23 очень крутая команда была в свое время. Я прям наслаждался просмотрами их матчей. Итак, Сильвер и 21-й. Хоть и остались вдвоем, однако уже вышли на равную ситуацию. 2 в 2. И тут будет, конечно, сложно игрокам обороны доказать, что какое-то преимущество они по-прежнему сохранили. Святой. Имеет весьма неплохую позицию. Открывается на соперника в более удобные тайминги. Но Сильвер все-таки перестреливает Медитатор. Разменный минус, и бомба установлена под Медитатора, дамы и господа. Однако снайперская... Снайперская дуэль все-таки остается за командой All Your Dreams 14-7. Увы, ах, но вторая половина чуть более... Непредсказуемая, чем первая, потому что обе команды, парадоксально, но за слабую сторону отыгрывают лучше. У команды All Your Dreams гораздо больше успехов происходит именно в атаке, как и у команды Солянка. 21-й это как 720-й, только на 699 очков слабее. Не, ну он, смотри, он наваливает тут в путь дорогу только. Просто как с добрым утром. Дефин Гидрамин. Дабл килл и вместе с ним еще. В догонку парочка фрагов от его верных тиммейтов. I don't know последний. И я действительно, I don't know, что делать команде Солянка со сложившейся ситуацией. Это 15-й. Безусловно. И ничего вообще не может воспрепятствовать взятию 15-го раунда. То есть матч И только 8 пытаться тащить до овертаймов. Ну, будет тяжело. Кнайф, а что на ФК игры стримишь? Э, рандомные миксы ты имеешь в виду? Да, конечно, стримлю. Я же как бы, как частный комментатор, меня может... Комментирование любого матча может заказать абсолютно любой э, зритель, подписчик. Или не зритель, и не подписчик. Ну, в общем, комментирование любого матча у меня можно заказать, да. Хочется солянку попробовать, которая на фоточке. Да, это точно. И это точно. Итак, дамы и господа, начинается выход непонятно куда, он идет по всем фронтам и на точку Б и на точку А, но солянка пока что вроде справляются, то есть пока еще не ГГ. Пока держимся, пока держимся и пытаемся еще куда-то поесть, э, поесть. <см�> но это просто из-за супчика на аватарке. Реально уже начинает аппетит разыгрываться, глядя на такую красивую аватарку. Очередной матч-поинт, но на этот раз счет 15-8. Команде Солянка остается до того, чтобы сравняться с соперниками уже не 8, а 7 раундов. Но работу предстоит проделать однозначно очень и очень большую. Чет когда слышу Солянку, думаю о другой Солянке. Богдан, ну ты был бы не ты, если бы ты сюда Володя Дуримара не приписал бы. А, минус от никого пока что. Перестрелка закончилась без убийств, а вот и первое убийство. Хаешка от травика догоняет дефингидромина, однако и Донтноу не успевает убежать от метких пуль Сильвера. Поэтому снова у нас 4 в 4, красная икра ошибается в перестрелке со святым, сняв с него только лишь половину лайфбара. 21-й со снайперской винтовкой и своим тиммейтом уже поставили бомбу, минус от по Покессону. Разменный фраг от 21-го по афишалу 2 в 2. Травик вооружается авиком. Ну, это может быть правильно, кстати, потому что оппонент с ВП. Но здесь перекрестный огонь. Сильвер должен закрывать оппонента в спину. Однако Сильвер отдается. 21-й нужно играть на время для победы. Ну, или же убивать двух соперников, что сделать будет сложнее. Какой фазум? Минус Травик 1 на 1. Ай, не успевает Медитатор! Как же круто сейчас All Your Dreams разыгрывают этот раунд. Ну, в частности, 21-й. Вот 29 на 15 он заканчивается с такой вот очень крутой и жесткой статистикой. Ну, бесподобнейший раунд. Бесподобнейший. Вот у всех бы команд такая атака была. Проблем было бы, думаю, в разы меньше. Но бесподобно. Мои аплодисменты. Заслуженно. Заслуженная победа у команды All Your Dreams, к сожалению, при всем уважении вынужден констатировать факт. Солянка выбывает с турнира в четвертьфинале. Команда All Your Dreams проходят в полуфинал нижней сетки, и с ними, как я понимаю, мы увидимся, скорее всего, либо завтра, либо послезавтра. Но завтра, по-моему, четвертьфинал нижней сетки, может быть и нет. В общем, следите за расписанием, там все будет. Uh, пока что вот так вот, но не обращайте внимания на то, что тут пенсионеры Это я просто ляпнул, нужно было вместо пенсионеров поставить All Your Dreams А слева как раз была бы солянка В общем, все нормально Короче, сегодняшняя трансляция по-своему была сложная Сначала не удавалось нормально подключиться на сервер После этого провайдер мне просто взял и рубанул на время интернет Потом меня выбили товарищ Петр и Сомчик просто нереальным количеством донатов. Я даже сейчас просто держусь за голову, и мне даже страшно посмотреть, сколько там накапало. Так что это просто, просто что-то с чем-то. Завтра Квак Гейминг против Подпивас, карта Трейн. А, вот. Вот и анонс, кстати, на завтра. Завтра Квак Гейминг против Подпивас. Так что приходите завтра в 21.00 по московскому времени. Будем смотреть. Кстати, блин, да, почему же я сказал вам, что я не знаю, что завтра-то будет? У меня ведь есть. У меня ведь есть в личных сообщениях э, план на завтрашнюю трансляцию. Ведь я только-только сегодня его как раз читал. Да, да. Да, все верно, 20 в... А, в 8, 8, вечера по московскому времени, дорогие друзья, в 20.00. Квак Гейминг, под пивас карт Трейн. Приходите, ну, а за сим откланяюсь. С вами был Александр Наев-Смирнов. Большое спасибо ребятам, которые совершали сегодня донаты. Господин Сомчик, господин Петр. Ребята, вы в моем сердце навсегда. Большое вам спасибо, вы лучшие. Вы лучшие все, кто вообще сегодня присутствовал на трансляции, даже те, кто не донатил. Вы тоже огромные молодцы. Все, всех обнял и до завтра. Спасибо большое вам за ваше присутствие. Еще раз, вы лучшие. И вы лучшие, и просто лучшие. Все. Короче, комментатор с ума сошел. Все, не обращайте внимания. Чао.